Когда я спросил, а что посмотреть в Ялте? Мне говорят, иди на набережную. То есть вид, скала, вот это здание на скале, дворец вот этот. Конечно, это просто бомба. Замок, построенный в неоготическом стиле на скале, нависающей над морем. Около двух тысяч лет назад основали греки. Знаменитый на весь мир отель. Мария. Много достопримечательностей сосредоточено вне городов, вне населенных пунктов.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 Стерли, чтобы люди шли туда и там покупали. Ну, естественно, естественно, люди покупают. Но как без этого? Давайте я вам наглядно покажу, где можно бросить машину, если вы сюда приехали. Вот здесь парковочка. Ну здесь навигаторе у вас будет ласточки на гнездо, если вы едете на автомобиле И здесь, вот, смотрите, кафуха, кафе Елена. Вот написано: Елена. И сюда.